Здравствуйте, дорогие мои, рад вас приветствовать на канале Заметки Нумизмата. Зовут меня по-прежнему Сергей Юрьевич и тема у нас монеты Российской империи. Сегодня мы поговорим о монетах, которые были отчеканены в правлении Александра III. Как известно, Романовы не любили свое изображение. И весь XIX век на монетах рублевого достоинства и на полтинах тоже не было отчеканено ни одного портрета. Только Александр Третий начал чеканить свой портрет. В 1883 году была отчеканена монета достоинством 1 рубль, в память коронации Александра Третьего в Москве. Регулярный же чекан начался с 1886 года. Причем надо отметить, что сразу как бы сделали два штемпеля с большим портретом и с малым портретом, что в просторечии получило название «Большая голова» и «Малая голова». Здесь у меня представлены монеты всех трех типов правления Александра III, А также представлена монета 1885 года, которая была отчеканена до того, как появилась идея чеканить портретные рубли. Если обратите внимание, на этой монете борода почти полностью доходит до надписи. И расстояние от... Макушки до надписи тоже небольшое. На монетах же с портретом, который называется «Малая голова», здесь расстояние чуть больше и видно невооруженным глазом. Отдельно стоит отметить портрет 1894 года. Он как бы средний по размерам головы. Вправление Александра III – Монеты чеканились вот таких четырех типов. Обратная сторона монет тоже претерпела изменения. Вот прежний дизайн, который был принят и еще при Александре II, и новый дизайн, который был принят при правлении Николая II. Обратная сторона мало претерпела какие изменения, единственное, что Небольшие изменения, опять-таки, в размере самого орла, герба. А так, дизайн весь полностью одинаков. И он сохранялся вплоть до 1917 года. Спасибо вам большое за внимание. Это был канал Заметки Нумизмата. ставите лайки. Надеюсь, вам было интересно. Увидимся.